вас вы на канале РНС, и сегодня мы с вами разберемся с новым турниром Суперлига. Разберемся в чем суть и что получают клубы, как устроена система игры и как отреагировала ФИФА и Уефа. Что же такое это Суперлига по футболу? Суперлига была организована 19 апреля 2021 года. В ней будут принимать участие лучшие клубы мира. Изначально Лигу организовали 12 команд, которые рассчитывали, что еще 3 присоединятся к ней по ходу турнира. Всего 15 команд. Некоторые будут отсеваться и новые 5 команд будут прибавляться в Лигу по итогам проведенного ими сезона. В чем же суть данного мероприятия? Все очень просто. Это большие выплаты. По данным газеты The Times, первые прибыль получат клубы основателей. Им в карман пойдут 3,5 миллиарда евро. Также доходы от ТВ прав в клубом клубам от заработка, а это около 32 20% призовых будут делиться по принципу АПЛ. Размер выплаты зависит от занятого места в группе и выход в плей офф турнира. Тоже относится к клубам основателям. Всего 12 клубов основателей Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Интер, Милан, Ювентус, Атлетика Мадрид, Барселона и Реал Мадрид. Баруся Дортмунд, Бавария и ПСЖ не поддержали идею. За Atletic и The New York Times пишут, что немецкие команды не захотели отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований. Тоже от такого откажется. С СЖ, конечно же, все сложнее. Во-первых, Рижане считают, что участие не должно богатейшими клубами. Во-вторых, президент ПЦЖ Нассер Аль-Халайфи полит совет директоров UEFA, а также возглавляет Bain Media Group. Катарский вещатель заплатил UEFA миллионы долларов за право транслировать игры Лиги Чемпионов с участием ПЦЖ. Что же, мы разобрались, кто организовал эту суперлигу. Но давайте разберемся, как она устроена. По плану создателей в суперлиге должно быть 20 клубов, две группы по 10 команд. В группе каждый играет с каждым в два круга, то есть каждый участник гарантированно поведет 18 матчей. Из групп выходят по 3 лучшие команды, а 4 и 5 играют 2 матча за плей-офф. Четвертьфинал и полуфиналы пройдут на 2 матча, а финалы сыграют в конце мая, один матч на нейтральном поле. То есть это фактически система MLS, когда команды участвуют в турнирной таблице, а после бьются за право играть в финале, плей-офф. И победитель уже получает все лавы. Что же в итоге? По итогу у нас получается новая лига, которая стартует в августе 2021 года. В ней будут все богатые топ-клубы Англии, Испании, Италии. УЕФА обновляет нашу любимую лигу чемпионов. И скорее всего запретит успать этим клубом в турнир, что принесет крупный убыт клубам. Но будем ждать августа и полноценного запуска Суперлиги. А уже после делать выводы и подводить результаты. Ойлер, Сейчас у нас 27 число. И Суперлига прекратила свое существование благодаря тому, что клубы Англии начали выходить из ее состава. вы были на канале РНС, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете о новой лиге. Ставьте лайки и, конечно же, до новых встреч. Кстати, в будущем мы расскажем о новой системе Лиги Чемпионов, оставайтесь с нами. До скоро.